Добрый вечер, дорогие партнеры, добрый вечер, уважаемые гости. А с вами Ольга Разуманян и компания «Идеальный маркетинг». Наша компания основана 23 сентября 2021 года. Основатель и руководитель компании Елена Евсеенко. На сегодняшний день у нашей компании более 29 тысяч рабочих кабинетов. Ежемесячно выплачивается миллионы рублей на платежные системы наших партнеров. Нам не нужны колокольчиков. Эти цифры говорят сами за себя. А наша компания входит в пятерку самых достойных и самых крутых компаний во всем интернете. А идеал М это гарантированные выплаты, маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов. И выгодное партнерство наши самые главные преимущества идеал м это сообщество взаимопомощи и благотворительности у нас на главной странице сайта есть дорожная карта видно когда и какие программы были открыты у нас в компании а на главной странице есть отзывы наших партнеров о компании кабинет полностью автоматизирован есть уроки по кабинету как правильно управлять своим кабинетом кабинет ваш это ваш бизнес это ваш офис. Бизнес управляется у нас двумя бронями. В компании есть 10 маркетинг кланов, 10 программ. Плюс кланопад это глобальная матрица, глобальный маркетинг. На любой программе есть кнопка маркетинг и есть кнопка поисковик, что облегчает работу наших команд. Есть полная статистика начислений на каждой программе. Вы видите как распределяются деньги на данной программе, где вы работаете. Вход открыт у нас в любую программу, на любой стол. На основных программах есть реферальная программа на два уровня в глубину. Выплаты в каждом столе. Циклы у нас очень короткие, где можно с малым количеством партнеров выходить на очень огромные большие чеки. Выплат на нет отчислений в компании на развитие, не на администрацию. Все деньги 100% распределяются между партнерами. 100% всей. Пополнение и вывод у нас со всех карт Российской Федерации. Подключен Payer кошелек Perfect Money, подключена к Есть внутренний перевод между кабинетами. Это огромный плюс нашей нашей компании о том, что наши партнеры могут пользоваться этим внутренним переводом, могут и обналичивать свои денежные средства через новых партнеров. И вообще это внутренний перевод, он помогает работать командам. Есть вывод у нас ежедневно и в праздничные дни, и в выходные дни. Вебинары по маркетингу у нас ежедневно, кроме воскресенья. Есть сервис с инструментами для онлайн бизнеса. Вы можете развивать свой бизнес через этот сервис. Там есть шикарнейшие инструменты, а для развитие вашего бизнеса вам только нужно зарегистрироваться подключить свою страничку и настроить правильно это эти инструменты есть чаты компании и прямая связь с администрацией а какие же у нас открыты и когда были открыты наши программы мы Стартовали 23 сентября 2021 года с нашей основной и с нашей любимой площадки, она у нас основная, идеал м -Мини. она была будет и всегда останется нашей основной программой. А потом 31 октября 21 года присоединилась площадка Микромании. 6 февраля 22 года стартовала площадка Фабрика Клонов Ни и Макси. А 3 апреля 22 года уже присоединилась наша основная тоже программа шикарнейшая ⁇ Идеал М Макси. 1, 1 июня 2022 года стартовала площадка fast Track Бег по кругу». Уникальная площадка, где деньги идут все сразу на вывод, на платежную систему, на баланс для вывода. 23 сентября 2022 года, это была годовщина нашей компании, и стартовала у нас такая площадка идеал МБанк плюс «Клонопад» очень много шума наделали мы со стартом, с, нашей, с нашим клонопадом, и по сей день у нас шум идет в интернете о нашем клонопаде. Но чем больше говорят, тем, наверное, мы развиваемся и крепчаем. Да? И это радует о том, что о нас очень много и хорошо говорят. А то, что Старт у нас был такой, как сказал наш программист, и я такого, сколько работаю в интернете, я такого старта не видел в жизни, сколько проектов делал и сколько проектов сейчас находится и стартует, но такого старта, как в «Идеал М» стартовал «Идеал М-Банк» и «Кланопад» не было никогда. Вот об этом и он у нас остается сердечком нашей компании. Его сейчас отсоединили, этот колонопад, и эта программа стала отдельно. 6 ноября 2022 года стартовала площадка уникальная «Максимани». 11 декабря 2022 года микс это неуправляемый маркетинг с двумя входами. Вход у нас на этих площадках нет броней остановка идет слева направо на свободные места в вашу структуру и две программы одна программа на полторы тысячи ход а другая 3000 а можно работать сразу же на двух программах а вот 15 января 23 года уже в этом году стартовала turbo money это быстрые деньги а вход там четыре с половиной тысячи и доход очень хороший ну и последняя наша уникальная Супер-площадка – это Turbo Moneybox. Это быстрый, очень быстрый старт. Она стартовала 12 февраля 2023 года. И уникальность этой площадки в том, что здесь можно входить. Есть и первый стол, а есть еще и нулевой. А стол с малым входом. Для тех, у кого нет 2500 на вход. И хочу вам сообщить тем партнерам, которые, наверное, еще не слышали. У нас в кабинете, у каждого кабинете есть такая теперь раздел промоушен. Объявлен был вчера промоушен на площадке Turbo Moneybox. Я хочу поздравить от всей души нашу Людмилу, которая уже заработала. Клона себе в банке. Людочка, поздравляю, пусть твоя команда растет и пусть твои чеки увеличиваются. Но у нас в компании нет никаких программ, ни жилищных, ни автомобильных, ни путешествий, но у нас правильно поставленная тень. Вы всегда можете заработать деньги и на погашение кредитов, и на раздать долги, и погасить ипотеку. Вы можете заработать на путешествие, можете заработать себе на жилье, и точно так же можете заработать себе на автомобиле. Да мало ли куда людям нужны большие деньги. Может человек хочет купить себе самолет или вертолет. Это уже цель и мечта любого нашего партнера. Я хочу объявить очень хорошую добрую новость о том, что вчера мы сделали в чатах был ну как сказать вам, голосование, было объявлено голосование да, на площадке «Максимани». Убирать ли переход в «Идеал М-банк» со второго места в первом столе или не убирать? А сообщаю вам хорошую новость. А маркетинг на этой площадке не будет меняться. А работает, желаю всем командам, которые работают на этой площадке, у шикарных больших чеков и э, всем э, желаю желаю всем э, зайти на эту площадку она уникальная уникальность в том что э, действительно на этой площадке есть выход несколько, на несколько программ э, давайте мы с вами э, порисуем и посмотрим э, как можно и как работают наши команды, которые заходят на эту площадку на 5000 и выходят на «Идеал М-Банк». С «Идеал М-Банка» они выходят на «Идеал М-Мини». А с, с, с третьего стола с, первый выход у нас идет «Идеал М-Макси». Они развиваются молодцы. Огромный респект этим лидерам которые сделали такую стратегию. Вы молодцы, ребята. Успехов вам и больших чеков. Итак, разберем маркетинг этой площадки. Перед вами три, рабочие, три, три стола. Два стола – это рабочие столы. А третий стол – это полностью ваша зарплата. Но, как вы видите, зарплату получаем мы и, и в каждом столе. И у нас на всех, буквально на всех площадках, у нас идет зарплата в, обязательно в каждом столе. Итак, вход в первый стол 5000 во второй стол 10, и в третий стол 20 тысяч. Открытый вход в любой стол. Старт своего бизнеса можно начинать с любого стола. Но ну, а моя задача показать вам с малой суммы к заработку больших сумм. Итак, первый партнер, который к вам приходит на этот стол, и эти тысяч идут в накопление. А вот со второго стола у вас 4000 на баланс для вывода, а за 1000 активируется наш идеал М-банк. первый стол. А с третьего партнера переход за 10000 во второй стол. Как только первый партнер закрывает свой первый стол, он всегда придет только к вам. Здесь есть реферальная привязка. Обязательно. 10 тысяч идет накопительный баланс. А со второго партнера, который тоже закрыл свой стол, или вы ему помогли закрыть, он придет и станет и принесет вам с этого места 10 тысяч на баланс для вывода. Круто, да? Очень круто. Третий партнер вам дает переход за 20 тысяч. На стол выплат. Это полностью ваша зарплата. Но с первого партнера у вас идет реинвест за пять первый стол за спонсором, а за 15 тысяч у вас один уникальная, шикарнейшая программа активируется идеал м макси Ну а если вы там уже есть, то ваш клон станет по вашей броне. Со второго партнера вы получаете 20 тысяч. Третьего партнера 20 тысяч. И давайте подведем итог. А вы прошли всего лишь одним бизнес-местом. Один лишь круг. Заработали с 5 000, 54 тысячи. И что вы одним выстрелом за 5000 убили... Давайте посчитаем, сколько воробьев... Вы заработали первый воробей, это 54 тысячи. Плюс вы выскочили в идеал М-банк. А там прошли три стола, заработали 12 тысяч. И плюс вы с идеал М-банка вышли в идеал М-мини. Это уже третий воробей. И четвертый воробей это идеал М-макси. И с идеал М-макси, если вы проходите полностью весь Круг одним бизнес местом вы зарабатываете 2 миллиона 590 тысяч, плюс выходите на фабрику клонов за 10 тысяч. Это уже какой? Шестой воробей. Вот так, одним выстрелом убили сразу 6 воробьев. Ну вот, видите как? Видите, какая у нас уникальная закольцовка. С одними и теми же людьми, с одной и той же командой можно зарабатывать сразу же на несколько наших программах, на несколько площадках. Круто, да, очень круто, очень круто. Это очень хорошая стратегия, которую я вчера читала в чат и радовалась о том, что наши партнеры до боли в сердце им прям вот эта программа. Она мне тоже, ребята, нравится. А, тоже очень хорошая. и Я очень довольна тем, что а, а, у меня работает команда на этой э, программе. Ну и давайте теперь в наша социальная программа, где у нас были внесены а, недавно изменения. Изменения в маркетинге. И маркетинг вернули снова обратно так, как он был. Здесь у нас со второго места в первом столе был выход «Идеал -банк. вот Его убрали и теперь это, это эти 500 рублей, и вернее на втором столе был выход в «Идеал М-банк», а теперь это 1000 рублей идет на баланс для вывода. И давайте мы с вами разберем, вход всего лишь 500 рублей. Первый стол, второй стол, тысяча, третий стол, две тысячи. На этой площадке можно приглашать тех людей, которые только что пришли в интернет. Они еще боятся потерять свои деньги и еще не научились приглашать, развивать свой бизнес. А вот на эту площадку можно приглашать на 500 рублей и помогать им. Как только к вам приходит первый партнер, эти 500 рублей идет накопление. А вот со второго он уже вернет свои деньги и начнет, наверное, дальше работать. Так как увидит, что он их поставит даже на вывод, проверит, у нас есть такие партнеры, работает вывод или не или не работает. Как мне ответил мой партнер один. Третьего партнера это идет переход за 1000 рублей во второй стол. Как только сюда приходит первый партнер, тысяча идет накопление. Со второго, тысяча рублей идет на баланс для вывода. А третий партнер дал переход за 2000 во второй, третий стол. Это стол полностью ваша зарплата. Как только сюда приходит первый стол, идет реинвест за спонсором первый стол и активируется шикарная наша программа «Идеал М-Мини». За полторы тысячи. А если вы там есть, то ваш клон станет только по вашей броне. А со второго партнера вы получите две на баланс для вывода. И с третьего две на баланс для вывода. И давайте подведем итог. Одно ваше бизнес-место прошло всего лишь один круг и заработало сколько? 5500. Правильно? Вот. И плюс вышли в идеал М-мини. Круто? Да, очень круто. И там тоже движение. Вот такие у нас закольцовки. И я, настолько интересные программы, настолько денежные. Здесь можно зарабатывать, я же говорю, с одними и теми же партнерами, переходя из одной площадки в другой. Идеал М-Банк. Наш Идеал М-Банк, который наделал очень много шума. В интернете и так первый стол здесь всего лишь три стола два это рабочих и третий стол это полностью ваша зарплата первый стол стоит 1000 рублей второй стоит 2500 и третий 5 открыт в любой стол. Вы можете старт своего бизнеса делать с любого стола. Это на всех у нас программах. Нет привязки к первому столу, как в других есть проектах, компаниях. Вы не можете купить там второй, третий или четвертый, пятый без первого стола. А у нас это возможно. Это облегчает работу наших партнеров. Как только к вам приходит первый партнер, эти тысячи рублей идет накопительный. Со второго партнера 500 идет накопление, а за 500 ваш первый клон летит в планопад. Третий партнер вам дает переход за 2 500 во второй стол. Первый эти 2 500 накопление. Со второго 2000 идет на баланс для вывода, Второй клон летит в клонопад, в наше сердечко в нашей компании. А третий партнер дает переход за 5000 в третий стол. Как только в третий стол к вам приходит первый партнер, 2500 вам на баланс для вывода. И за 1500 идеал М-Мини активируется наша площадка основная. И реинвест идет в первый стол за спонсором. Второй партнер, реинвест второй идет в первый стол за спонсором, 3 500 на баланс для вывода и третий клон летит в клонопад. А вот с третьего партнера, реинвест за спонсоров в первый стол и 4000 на баланс для вывода. И давайте подведем итог. Вы прошли с малым количеством партнеров, всего лишь три стола. Здесь расчет 3 на 3. Если каждый пригласил по 3 партнера, то ваша команда, именно командно, командное построение, всего лишь на этой программе 27 человек. 3, 9, 27. И вы прошли один круг. Сделали. Заработали 12 тысяч, плюс 3 клона у вас ушли в планопад. И плюс вы вышли в нашу основную программу за полторы тысячи в Идеал М-Мини. Круто, да, круто. Респект, огромный респект нашей администрации, нашей Лены Викторовне, за то, что она создает такие уникальные а, маркетинг-планы, за то, что у нас можно зарабатывать с одними и теми же людьми а, на всех а, площадках. И доходы наши нашей компании ну ничем не ограничены единственно можно есть ограничение это ваша лень если вы будете лениться то конечно ни о, ни о каких ни о каких а, даже больших чеков вы вы не сможете даже и, и думать лень побо, поборите у себя лень и работайте каждый по своей реферальной ссылке ну и наша наша наша уникальнейшая, уникальнейшая а, программа, а, вернее две программы, которые называются Fast Track. Одна программа вход на нее составляет 750, а вторая программа на 7500, на 7 с половиной тысяч. Давайте мы с вами разберем, разберем маркетинг. Он у нас здесь настолько Настолько легкий, это линейно-шахматный маркетинг. Все деньги идут на баланс для вывода. А некоторые, когда делаешь презентацию, а когда рассказываешь именно о нашей компании, первый вопрос всегда. А когда я верну свои деньги? Вот на этой двух программах вы возвращаете деньги с самого первого партнера. Пригласили первого партнера? Вы сразу же получили 750 на баланс для вывода. Дальше идут только ваши заработки. Вы вернули эти свои вложенные деньги. Со второго партнера реинвест идет за спонсором. А с третьего вы опять получили 7500. Стол у вас этот закрылся, но у вас есть реинвест за спонсором. У вас открылся точно такой же стол. Вы опять выставляете первую и вторую бронь. Первая ⁇ это основная, вторая ⁇ это вспомогательная бронь. И опять приглашаете, пригласили четвертого, вы опять получили 750, пригласили пятого, у вас опять реинвест пошел за спонсором, у вас опять открылся этот следующий стол такой же. Четвертый, шестой, вернее, партнер, у вас опять 750 на баланс для вывода. Этот стол уже второй круг вы прошли. Он у вас закрылся, но у вас уже есть реинвест третьего стола. Вы опять выставляете брони на третьем столе, первый и второй. И опять начинаете приглашать. Да, на этой площадке нет никаких переливов. Нет, ну, если только вам клонов на этой площадке, покупать категорически запрещено. Они вам не нужны, потому что реинвест все время идет, открывается у вас постоянно этот стол. Он у вас один рабочий. На этой площадке 7500. Здесь первый партнер, как только приходит, 7500 на баланс для вывода. Со второго реинвест за спонсором. Третий ⁇ это 7500 на баланс для вывода. Три партнера у вас 15 тысяч, шесть партнеров 30 а тысяч, 9 партнеров 45 тысяч. Выбирайте, на какой программе вы будете работать, зарабатывать, сколько вам нужно денег. То ли вам нужно мало денег, вы можете зайти на 750, а если вам нужно много денег, то вы заходите на 7500. Если у вас нет 7500, вы всегда можете позвонить своему спонсору. Спонсор вам, но для этого вы должны по своей ссылке пригласить сюда одного партнера, у которого будет эта сумма. Вы позвоните своему спонсору, спонсор вам перекидывает на кабинет 7500, вы активируетесь, за вами следом активируется ваш партнер, вы получаете 7500 и возвращаете своему спонсору. Точно так на этой площадке можно договориться. И, например, если у партнера нет 7500, у него есть только 5000, да добавьте ему 2500. а пусть он зайдет на 5000, вы получите 5000. Ничего страшного. Я думаю, что всем понятно именно по маркетинг этой а, программы. Он настолько легкий. А здесь можно даже с одним партнером, у которого а, он очень, например, активный, да, и можно зарабатывать до бесконечности. Вот, и пригласили первого партнера, вы получили 7500, да? Он приглашает первого, он получает 7500, а со второго уже летит реинвест сюда, к вам. Он своим реинвестом закрывает вам реинвестное место. Он приглашает третьего партнера, он получает 7500. 4 500, с четвертого 7500, с пятого у него опять идет реинвест. Реинвест, он закрывает своим реинвестом, именно это место вы получаете в 7500. И так до бесконечности. Можно зарабатывать с одним активным партнером. Я не думаю, что вы будете сидеть и просто ждать, когда ваш партнер наработает вам деньги. Ну, как-то как некультурно это. Ну, вот такие вот у нас программы уникальные. Я, наверное, читали вы пост, кто заходил на мою страничку, наверное, смотрели этот пост. Я, в каждой команде, каждый человек активный, неактивный, но он всегда дорог команде, он дорог спонсору я сегодня хочу вам рассказать одну притчу про снежинку. Давайте, она называется «Сильная снежинка». Давайте-ка проверим, кто из нас сильнее, кто сможет эту сухую ветку сломать, сказала одна снежинка. Разбежалась первая снежинка и прыгнула со всей силы на ветку. Ветка даже не шелохнулась. За ней вторая, тоже ничего, третья, тоже не дрогнула ветка. Падали снежинки на ветку всю ночь. Целый сугроб на ней образовался. Прогнулась ветка под тяжестью снежинок, но никак не хотела ломаться. И одна маленькая снежинка все это время парила в воздухе и думала, «Если уж те, что побольше, не смогли ветку сломать, то куда мне?» Но подружки звали ее. «Попробуй, вдруг у тебя получится!» И Снежинка, наконец, решилась. Она упала на ветку, и ветка сломалась. Хотя Снежинка это была э, не сильнее остальных. Вывод э, из этой притчи, ребята, команда – это сила. Берегите свою команду. Берегите каждого члена своей команды. Ну и... Все вы знаете, наверное, о том, что а, без э, рекламы деньги печатает только Монетный двор. А мы с вами предприниматели, и я хочу вам сегодня на примере рекламы а, «Пасты Колгейт» А вам, ну, про честь, я просто это нашла в интернете, и мне стало интересно. Я думаю, что и вам будет интересно. Один совет за 100 тысяч долларов. Более 50 лет назад к производителю зубной пасты пришел человек, заявивший, что может увеличить прибыль компании на 40%. И это почти ничего не будет ей стоить. За свой секрет он потребовал 100 тысяч долларов. Не желая платить огромную по тем временам сумму, руководство организации создало свой штат специалистов. Они должны были найти этот секрет, который обнаружил этот человек. Однако, когда у них ничего не вышло, производитель все-таки подписал чек. В ответ он получил листок бумаги, на котором были написаны три слова «Сделайте дырочку больше». Компания немедленно увеличила диаметр, диаметр дырочки в тюбике от 5 до 6 миллиметров. Что означало, что количество зубной пасты, выдавливаемой на зубную щетку за один раз, выросло на 40%. Продажи зубной пасты выросли, выросли так как она стала кончаться у потребителей быстрее. Но никто этого даже не заметил. И если не заметил то и не нашел причины для жалоб. Вот и весь секрет. Так что нам, нам, нам с вами развивать, делать рекламу. Сейчас без рекламы, как я говорю, деньги печатает только Монетный двор. Каждый пользователь, я имею в виду, каждый наш партнер обязательно должен делать рекламу. У него должно, должны быть... Как минимум три социальные сети обязательно. А, и, конечно, и YouTube-канал, где можно через ваши ролики, через ваши записи а, делать рекламу. А также а, мы же с вами м, информационные менеджеры. Мы должны давать информацию о своем бизнесе а, через свои социальные сети. Вы посмотрите, а, ведь а, сейчас... Информацию мы получаем, вся реклама э, и в телевидении, и на радио, и в социальных сетях. Э, даже весь бизнес, который был когда-то на Земле, он сейчас перешел весь в интернет. А мы тем более, мы с вами интернет-предприниматели. И рекламу мы обязаны с вами давать информацию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 Я благодарю всех за внимание, за внимание, успехов в достижении поставленных целей. И сейчас я хочу перейти именно в кабинет своего партнера и хочу вам задать несколько вопросов. Мы сейчас на примере кабинета моего партнера разберем, именно почему у моего партнера нет, как она мне задала, Вопрос, почему я не получаю э, выплаты на этих клонов. И давайте мы сейчас все вместе с вами перейдем в ее кабинет. Всех, у всех есть э, такие же партнеры, которые задают такие же вопросы. И я считаю, что э, мы должны все вместе разобрать этот, э, э, этот вопрос. Вот заходим в ее в кабинет, да, мы зашли в ее кабинет, и она в клонопад купила, первую, купила программу эту за 500 рублей 24 января. Дальше она купила вторую клону, 28 февраля. А дальше это уже начисление автоматическое, это у нее было списание 1 марта, вот, она получила начисление, начисление, начисление. Сейчас, секундочку. Начисление, начисление, начисление. И э, она задала мне вот такой вопрос. Почему у меня нет начислений на программ, на клонов за э, 24 э, января? И за 28 февраля. Почему у меня нет начислений? А сейчас откройте, пожалуйста, микрофоны по одному. И выскажите свое мнение. Почему вот у нее нет начислений? Как вы думаете? Оля, можно? можно? Конечно, да. да. Вот смотри. Получается, у нее рандомный клон есть по маркетингу. Дома, это, это хорошо, это супер. супер. Но, Но нужно нажать на просмотр структуры и посмотреть, что она вообще выполнила. А, а, а теперь а нужно мы нажать мы 19 на единичку, на единичку да. Оля. Так, на единичку. Нет, не здесь. А, не пользователь. Да, Отлично. У нее получается, получается на первую линию она купила клона. На, купила клона, на второе местечко к ней пришел еще один какой-то логин. А на третьем местечко она опять купила клона. Ну, так вот, на вторую линию к ней опять прилетел человек, и еще один, и еще один. Она получила, кстати, по 150 рублей. За свои клоны она тоже получила по 50 рублей. Дальше. Дальше, вот, вот этот это лагерь, эскимо, эскимо, у, у него, него, него заполнилось, за, а это, кстати, рандомный клон, уже, уже пошло пополнение. наполнение. То есть она тоже за это получила деньги. деньги. Как, это как это она не получает? получает? Дальше, у, у нее образовалась четвертое местечко. Так, а, так это, это, когда это когда она, это у нее второй рандомный клон от 1.03. го 0 Тоже пополнил она 5 получила на 150 рублей. Ну, если, если она не приглашает, приглашает никого, никого то, то есть она хочет, быть, если получать, то, то надо приглашать. А если она, сама только у только нее рандомный клон работает, ну пока, пока только так. Но она же уже начала получать. Как это так? Это так? Ну вот, э, я ее. То есть приезжало человеку вообще, вообще, просто время жаловаться. У нее, у нее нет ни одного реферала, а она не приглашает. Она у да. нее, если есть вот эти начисления, то у нее и от рандома, и от моей команды идут. Да, да а, а вот теперь хочу, смотри, хочу, Оля, открой теперь хочу, любовь девятнадцать двоечку. Прям двоечку. Нет, не здесь, ниже, ниже. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, Еще, еще, еще не ниже, ниже. Веди, види, ниже. Оля, Оля. Оля. Подожди, нет, на, на двоечку. На любовь девятнадцать, два. Клон номер два. Ну вот еще Сиди, ниже, не а Нет, он открыт. Это первый. Ты открыла. Второй. Любовь 19-2. Оля. Подожди, Оля, не здесь. Оля, не уже. Первая брафа. Любовь девятнадцать, два. О, ты и совсем не там нажимаешь. Пользователь. Два. Двое. Вот смотри, а вот эти выглядел? логины, вот 0,04, 4. 4 это рандомные клоны у этих людей. 8. И 3. они 3. еще не 3. заполнены. Но ну так они, они будут заполняться 1 мая. 1 мая. Угу. Они не могут сейчас заполниться. Никак. Теперь номер 3, 19-3. Давай, открывай. Так, смотри, уже заполнены уже. Проект уже стал получать даже на пассиве. Даже на пассиве никого, пассиве. никого не пригласили. Какие жалобы? Четверку можно открыть, если открыться. Нет, она не открывается, Нет, потому нет, что она не заполнила еще. Да. Вот смотри, у нее третьего ноль третьего. Если это не рандомный клон, то ей можно купить здесь золотой треугольник и приглашать людей и получать деньги. Ну извините, приглашать надо? Работать, называют, как говорится, со своей первой линией. Первой, которую она будет приглашать. Она не приглашает. Ну, ну, не приглашай не тогда, тогда -то у нее, как по таблице, таблице там, у Лены Викторовны. Тогда в очереди. Более ничего. Либо, либо люди, либо деньги. Надо что-то что выбирать. А если мы хотим получать, получать и, и так, и так, и так и то, то надо работать. А кто будет кого обрабатывать здесь? Ты же, ты же тоже не можешь работать обработать всю, всю, всю, всю свою команду, команду. Ой, Оля, ты же одна у команды? Нет, конечно. Я так и написала, я не могу залить переливами всю команду. Я работаю да, с утра до вечера. А, Елена Викторовна, можно э, вам слово дать? Что вы скажете в своем мнении? В этом сказала все правильно. Варианта здесь два. Либо брать свою ссылку, мы все на равных условиях, если она желает денег быстро, желает денег много, пусть идет работает. Если ей хочется получать пассивный доход, пусть оплачивает абонентскую оплату и просто молча ждет. Это очередь, живая очередь, которая будет заполняться по мере нашей всей общей активности. Вот и все. Наш кромопад это не единая программа, но у нее два вида дохода. Есть активность, есть пассивный доход. Других вариантов нет. нет. Все, благодарю.